друзья всем привет это видео у нас по TIS. в этом видео мы будем с вами устанавливать вот эту косу проводов которую я заказывал для своей часть cc2 плюс смысл в том что мы будем подключать выносной микрофон ну и также выведем вот этот вот слот под sim карту дополнительно в бардачок также как у меня выведены дополнительные два usb разъема использовать буду петличный микрофон, который у меня уже есть. Ранее я его также заказывал на Алиэкспресс. Но проблема в том, что он короткий. И для того, чтобы его провести и куда-нибудь куда, куда закрепить примерно к вот козырьку, нужно будет заказывать другой. Здесь провод у меня ну, около метра, наверное, но этого мало. Поэтому, если вы, друзья, будете также заказывать микрофон петличный для своей мультимедиа ti то учтите этот момент, заказывайте лучше с запасом, там, не знаю, метра два или три, пускай уж лучше останется лишний, чем не хватит. А, так как у меня он короткий, попробую где-нибудь закрепить, может быть, пониже, может быть, где-нибудь вот здесь в углу, куда-нибудь вон туда в углу попробую прилякать, но потом переделаю, когда уже закажу другой микрофон. Но главное что мне нужно это вообще проверить как он будет работать и для частоты эксперимента я скачал специальное приложение называется звукозапись ну, то бишь тот же самый диктофон и мы сейчас вместе с вами запишем голос на встроенный микрофон вот этот вот tis -овский. Включим, послушаем, как у нас записался звук И, соответственно, потом после этого всего мы подключим вот эту косу Подключим наш петличный выносной микрофон И запишем уже на него звук И также послушаем и сравним, какой будет звук Давайте сразу зайдем в наш диктофон Куда ты делся, друг? Диктофон, вот он Итак, давайте проверять. Раз, два, три, записываю на встроенный тяйсовский микрофон. Раз, два, три, прием, как слышно меня. Я думаю, достаточно. Разговариваю примерно на расстоянии, так же как обычно я еду, то есть не вот прям в сам микрофон, а соответственно на обычном расстоянии, как, в принципе, вы сидите, например, за рулем и разговариваете. Так, давайте включим, послушаем, что у нас получилось. Записываю на встроенный... микрофон. Раз, два, три, прием, как слышно меня. Я думаю. Так, давайте еще раз. Раз, два, три, записываю на встроенный диасевский микрофон. Раз, два, три, прием, как слышно меня? Я думаю. Так, ну вы слышали, да, громкость у нас на 23-24, на слышно очень плохо, посторонний какой-то фоновый шум, я так понимаю, что это э, звук от кулера работающего, звук глуховатый. теперь я понимаю, почему мы, когда какие-то голосовые команды говорим нашей мультимедии, то она часто их не слышит. И давайте теперь попробуем, подключим наш выносной микрофон и проверим. Как все это дело будет. Соответственно, я сейчас все буду разбирать, вытаскивать мультимедию и подключать эти провода. Сам процесс разборки и снятия мультимедиа я снимать не буду, потому что я уже его сто раз показывал и вы прекрасно знаете, как это делается. Так что сейчас я все подключу и еще раз проверим. Мультимедию я снял, отключил этот самый провод. Теперь мы можем сравнить, как они отличаются. Вот штатный провод, который идет в комплекте тут тут вот всего лишь у нас разъем под питание кулера AUX и CVBS in1 это у нас для фронтальной камеры так ну и синий провод AMP C и все как бы больше здесь ничего нету теперь берем наш купленный провод здесь уже проводов намного больше и кстати сейчас я размотаю покажу здесь еще дополнительно идет вот такой вот провод с бирочкой здесь подписано куда он подключается так все размотал вот смотрите вот такой вот еще проводок идет это у нас rca rr out и rca rl out и вот такой вот разъем для чего он я не знаю Наверное, для какого-нибудь Канбас модуля. Но у меня его нету. В принципе, подключать я его, наверное, не буду. Как бы он мне не нужен. Ну и вот основной провод. Микрофон я уже здесь воткнул. Сейчас вот этот лоток под сим-карту, как я и говорил, мы выведем в бардачок. Ну, сейчас подключим, будем проверять. Микрофон я подключил, заморачиваться пока не стал. Вывел его вот здесь по низу. И вот он у меня вот здесь вот лежит. Пока не знаю, так как он короткий, получается, может быть, я его правда куда-нибудь вот сюда, вот за эту резинку, может быть, куда-то повыше так вот сделаю. Мне пока этого будет достаточно, в принципе. Если вдруг, соответственно, я пойму, что мне этого недостаточно, то буду докупать другой микрофон. Но я думаю, что с этим будет все отлично. Но давайте, друзья, проверять. Может быть, все эти наши манипуляции зря и... Этот микрофон внешний у нас работать не будет. Поэтому все проверим. Итак, по идее сейчас у нас все подключено. Давайте я его вот сюда, вот микрофончик, это положу. Примерно на таком же расстоянии, как у нас и встроенный. Так, давай уже. О, все отлично. И давайте проверять. Раз, два, три. Записываю на внешний микрофон петличный. Как меня слышно? Раз, два, три. Останавливаем запись. Ну и проверяем. То есть говорил я абсолютно так же, как и в прошлый раз, на таком же расстоянии. И микрофон у нас на таком же расстоянии, как и встроенный. Давайте проверим. Громкость у нас час одиннадцать. Давайте попробуем прибавить на двадцать четыре, как у нас было в прошлый раз, еще раз включим. Раз, два, три. Записываю на внешний микрофон петличный, как меня слышно. Раз, два, три. Так, есть такое ощущение, как будто ничего не изменил. Чтобы точно проверить, я сейчас попробую прям говорить сам микрофон. И тогда мы точно поймем, пишется на него или нет. Давайте. Раз, два, три. Записываю на петличный микрофон. Раз, два, три. Как меня слышно. Так, останавливаем. И проверяем. Звук у нас на 24. Раз, два, три. Записываем на петличный микрофон. Раз, два, три. Как меня слышно? Ага. Да, друзья, все-таки по ходу это дело у нас не работает, потому что вот смотрите, я сейчас говорил прям вплотную в сам микрофон поднес прям карту и разговаривал, а теперь включаем предыдущую запись. Раз, два, три. Записываю на... Переключаем. Раз, два, три. Записываю на... Раз, два, три. Записываю... Как мы видим, друзья, разницы абсолютно никакой нету. Также слышно фоновый шум кулера. Поэтому у нас получается, что при подключении внешнего микрофона у нас не происходит переключение на него. То есть у нас остается работать также встроенный микрофон. Так, друзья, вставка... Экстренное включение в этом видео. Рано я сделал вывод. В общем, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что разъем работает, все отлично, но, как оказалось, не работает мой микрофон петличный, тот с Алиэкспресса, дешманский, который в какой-то момент перестал почему-то работать, но я его подключал к телефону, он работает, а с этой мультимедиа, он почему-то не дружит. Сейчас я вам покажу. У меня э, есть боевский, сейчас я его в кадр покажу, то, что вот у меня есть... Петличный микрофон, на который я записываю видео, это микрофон Боя. Также я его заказывал на Алиэкспрессе, конденсаторный. И дело в том, что я его также подключил, проверить вообще, будет он работать или нет. И, друзья, смотрите сами результат. Чтобы не быть голословным, вот он, рекорд Record 6, рекординг 6. Это как раз я записывал на него. Три, раз, два, три. Как меня слышно, прием. То есть смотрите, громкость 14. Еще раз включаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Как меня слышно прием? Так, а теперь включаем предыдущую запись, которую я пытался записать на тот петличный микрофон. Раз, два, три. Написано на петличный микрофон. Раз, два, три. Как меня слышно? Ну, в общем, все понятно, да? То, что получается мой Тот дешманский стрёмный микрофон С Алиэкспресса перестал почему-то Работать и именно на этой мультимедии На телефоне, как я и говорил, проверил Работает. Ну что ж, не получилось Подключить э, вносной микрофон В этом видео Боевский, естественно, я сюда проводить Не буду, это будет слишком жирно э, Я все таки на него записываю Видео, поэтому я буду Заказывать другой микрофон И, соответственно, после того Как он придет, я его сюда установлю и, не знаю, видео, наверное, уже вряд ли будет Но в любом случае я вам просто хотел продемонстрировать Что а, с петличным микрофоном, естественно, будет звук намного лучше И, соответственно, голосовые команды будут работать намного а, лучше и точнее Чем вот на этот глухой встроенный микрофон Ну и, соответственно, если вы подключаете телефон а, по блютузу к мультимедии, то есть вы можете также свободно разговаривать, не отвлекаясь на сам телефон, то есть говорить в этот петличный микрофон и собеседник вас будет отлично слышать по сравнению со встроенным. Провода я эти купил не зря, провел также в бардачок слот под сим-карту. Ну, надеюсь, это видео вам было полезно. На этом у меня все. Всем удачи на дорогах, всем пока!